Нихуя тебе! Сказал не сразу multimodal <laughs> Я вот обожаю яблоки. папа папа Я вот обожаю яблоки. па па па па па па па